Наши марокканские исследования дали нам фактически картину самого первого периода межпотопной цивилизации. Как вы видите по моему графику, ориентировочно или условно античный потоп уничтожил античную цивилизацию полностью в 1675 году в пересчете на современное летоисчисление. Конечно, эта дата очень условная. Но, по крайней мере, тот самый 17 век, это люди 17 века не знали, что они живут в 17 веке, это понятно. Но оставалось еще до 18 века несколько десятилетий. И за этот период времени в мире начали появляться очаги восстановления в виде вот таких вот медин. Что это такое медины? Это фактически то же самое, что и московский Кремль. Это ограниченные территории, как в фильме «Безумный Макс» вы видели, когда все люди пытались жить за заборами. И вот марокканские Медины нам показывают то же самое. На руинах античных городов типа вот марокканского Валюбелиса, они из битого блока, этого, взятого из античных руин, на их же фундаментах, фактически по их же э, планам, засыпанным стенам, которые они как фундаменты использовали, э, вот эти выжившие люди начали строить медины, которые делили на четыре квартала, как мы теперь понимаем, по э, фактически религиям, а вообще по так сказать трестам или артелям, по способу выживания или способу деятельности. Это у нас были крестьяне-христиане, э, скотоводы и воины-магометане-магометане, э, Торговцы и создатели, может быть даже строители иудеи, потому что с нас масонство с иудаизмом очень сильно связано, как вы видите, и с протестантством в дальнейшем, вольные каменщики. И фактически с зороастрийцами, которые, видимо, держали все эти медресе э, и занимались... Э, э, видимо, научной какой-то деятельностью, возглавляли их вот эти все порождаемые варны населения путем искусственного антропогенеза из каких-то уцелевших видов обезьян, выжившие гиганты античной цивилизации. Они так, в общем-то, и выглядят. И началось вот это очаговое восстановление мира. И так, как вот мы видим в Марокко сплошные эти медины, стены которых на десятки километров тянутся, то же самое, а картина была у нас та же самая и в Европе, и на русской равнине, были ли тогда государства в начальный межпотопный период, сказать очень сложно. Скорее всего, это выжившая аристократия, они так и делились на четыре вот этих вот лагеря, а то может быть и больше. И фактически шел период восстановления вот этого строительства, непонятно на чем там и непонятно еще, Хотя все, все, конечно, понятно. То есть примитивного строительства, но опять с использованием скользящих опалубок. Как мы показывали на примере турецкой деревушки кей, -Кей. И многие, конечно, удивятся за такой период времени, всего через за несколько десятилетий, там столько вот всего построили в мире. Я не думаю, что это больше нескольких десятилетий было, потому что межпотопный технологический уклад, он быстро развился до того самого стимпанка. Ну давайте пример посмотрим. Вот у нас 20 век. С чего у нас начался 20 век? Большая часть Петербурга, центральная, была восстановлена или достроена там, на несколько этажей как раз до Первой мировой войны. Построены мосты разводные. Это все вот первые десятилетия 20 века. Фактически повторение стиля барокко, потом модерн там замеченный. Далее у нас пошли всякие бараки революции, потом начался у нас сталинский импер, так называемый, который где-то подорожал вот это вот барокко или модерн. Потом пошла хрущевская застройка, да. Потом Брежневская, потом уже застройка элитного сектора, там, допустим, 90-х годов. И вот представляете, все это за 20 век несколько противоположных направлений архитектуры. И э, такие же историки, как когда-нибудь которые исказят нашу историю, будут, будут отделять столетиями. Допустим, стиль Старого Петербурга, который строился в начале 20 века, от хрущевок. И так у нас получится. Это античка, Старый Петербург, а вот Средние века это хрущевка, Новое время, вот у нас сталь. Э, и видите, за сто лет как все меняется. Также же и тогда было. То есть они достаточно быстро собрали из этого материала. Я показывал как они строили эту Судакскую крепость. Пришли, при, пришли фактически по воде. И на античных руинах быстро сложились стены. Огородили себе место. Вот Судакская крепость, это фактически забор какой-то базы. Такой же Медины. Откуда они начали развитие. Такая же Медина, как вы понимаете, у нас Московский Кремль. И Кремли фактически русская равнина. Единственное, что строили их из различного материала. Если у нас э, волна... У меня есть фильм, который показывает мою гипотезу о причинах, механизме и последствиях э, потопа XVII века. То есть волна докатилась до Северной Африки в, меньшем, э, в меньшей высоты, чем, допустим, э, Сибири, и Русскую равнину она прошла. И там античные руины были неглубоко закопаны, потому это все быстро выкапывалось. Но там не было воды в нужном количестве, и мы это поняли, что там безводная ситуация была. А вот на территории Русской равнины слой, засыпавший античку, был намного толще, но было больше воды, то есть земледелия. И там у нас, получается, где-то смогли откопать. И там часть Кремля у нас белокаменная была, московского, но не вся. Многие говорят, что он весь белокаменный был. Но не забывайте, что у нас были огромное количество стен там, того же Китая, города, белого города. Это все были фактически кирпичные стены в перемешку с этим битым материалом. Потому что Кремль строился явно на античных руинах каких-то. И мы это понимаем, как какого-то звездного основания. Ну, вообще вся Москва, и она представляла из себя несколько сросшихся медин. То есть, вот этот Кремль, который мы сейчас видим, в нем только управление было. а Вокруг, представьте, такие огороженные территории, прям как в Марокко, того же Белого, Китай, города. А, то есть, на русской равнине строительство в основном у нас шло из кирпича. А теперь сравните, из чего шло в тот же период времени строительство старого Каира. А там пилили блок какими-то ЧПУ, то есть действительно это с античного времени остались технологии и инструменты. И мы уже с вами поняли, что Каир построен не в античный период, он построен на античных руинах, но в полном подражании. Почему Каир так построен? Видимо там какая-то группа наиболее серьезных жила, но мы сейчас об этом говорить не будем, пока загадка Каира остается загадкой. Константинополь у нас тот же самый весь представляет из себя медины со стенами, кто там был. Я тоже в фильмах много раз показывал. И по всему проливу Босфору такие же медины стоят. С, с разваленными стенами, там, с частями стен. То есть все они огораживались. Это строительство первого периода э, межпотопного. То есть первого межпотопного периода. Он у нас появился, я еще раз предположу, с 1675 года по самое где-то начало 18 века. В районе 30 лет он шел этот период. И он характеризуется восстановлением мира после потопа и началом просто жизнедеятельности. Политической борьбы в нем еще, видимо, сильно не было. Вот в глухие дни Бориса Годунова узрев комету, дрогнула земля, и потом началась вот эта смута. За власть какие-то боярские партии, понятно, бились, но большого политического резонанса еще не было. То есть, он возникнет немного позже, и мы об этом поговорим. И об этом как раз нам покажет эту ситуацию смена фактически архитектурного стиля вот с этого вот Кремля и Старой Москвы, там старых Медин, на Барокко, и все это будет связано у нас как раз с войной земщины и опричнины, то есть двух расколовшихся кланов элит аристократии. Синтезит это настоящее чудо. Канал ISPIC давно сотрудничает с этим инновационным минералом. И я каждый раз удивляюсь, когда получаю новые данные о том, как синтезит помогает людям. Посмотрите на фрагмент этого интервью о его феноменальном действии при неизлечимой болезни. Нашел синтезит, начал пить, и вот эти приступы закли... заклинивания суставов, они прекратились все реже-реже. Сейчас клинит, но клинит буквально на 2 минуты. Не на два дня, а на две минуты. На минуточку обратите внимание, что Даниил рассказывает о болезни Бехтерева, которую современная медицина признает неизлечимой. Синтезит ему помог не только остановить болезнь, но и повернуть ее вспять. А это настоящий прецедент. Напомню, что синтезит это уникальное модифицированное железо, получаемое в результате реакций, которые похожи на те, которые происходят глубоко под землей. Я лично уверен, что в допотопные времена такое железо было доступно в продуктах питания. И поэтому люди жили гораздо дольше и меньше болели. Но сегодня такое железо можно найти только в Синтезите. Принимая Синтезит каждый день, вы получаете много энергии, восстанавливаете текучесть крови, снабжение кислородом каждой клеточки вашего тела. Используйте Синтезит для здоровья или для восстановления. Его действию на сегодня аналогов нет. Под этим видео я оставлю ссылки на сайт и другие ресурсы Синтезита, где вы найдете сотни интервью с его потребителями, врачами и профессиональными спортсменами. Доставка есть во все страны мира. А в зависимости от количества покупок, вам насчитывается скидка до 20%. Все ссылки в описании. То есть еще раз, первый период, который составил несколько десятилетий после 1675 года, в различных... На различных территориях мира строились э, медины, как объекты, фактически, притяжения и восстановления цивилизации, притяжения там разрозненных людей, и, и фактически жизнь начиналась с них. Строили их по-разному, э, с разным технологическим уровнем. Мы, мы видим это строительство, опять же, на русской равнине из кирпича это строили, и в части Европы, Европы, Медины, Северной Африки там строились. Из битого античного блока складывались, ну тоже высокотехнологично скользящих опалубках. Также строился у нас Стамбул, Каир только вот по-другому строился, э, на фактически старых античных технологиях. Только уже не формовки, там не фасонного искусственного камня, а именно резаного. И это в фильме показал, что действительно это резанный ракушечник, то есть технологии резкие. В античный период применялись в основном технологии искусственного фасонного блока. Камень действительно заливался. Каким путем мы еще пока толком не понимаем, но мы к одному придем. И все античные руины были белокаменные. Фактически Каир он уже не белокаменный, как мы видим. Но чтобы не было лишних вопросов. Белокаменные руины, кстати, мы нашли в Санкт-Петербурге недалеко от места, которое мы сейчас будем рассматривать. Идем дальше. Первичная застройка таких медин шла у нас на территориях всей, фактически, Евразии, может быть, Америки, превышение которых над современным уровнем моря было плюс 50 метров. Опять смотрите мои фильмы, где мы все это подводили и засекали вот этот подъем в первый период античности фактически на 50 метров. Мы и по Черному морю, и по Балтийскому это понимаем. То есть везде, где... Высота рельефа больше 50 метров, там начиналось это строительство. И у нас действительно центральная часть Константинополя выше 50 метров, потом видимо дальше там продолжалось вниз строительство, у нас Каир выше 50 метров, Москва у нас 200 метров над уровнем моря. И фактически все, что мы видим в Турции, вот где мы сейчас проехали в турецкой экспедиции, где я видел, как из античных городов делали уже межпотопные. Вот все эти объекты, тоже там смирно, все эти бугрыхера, я их дальше буду показывать, они все на высотах плюс 50 метров. И это нужно хорошо очень понимать. А плюс 50 метров, мы сейчас придем к Санкт-Петербургу, Санкт-Петербурга еще не было. Был античный Великий Новгород, который утонул, лежал на дне. Потом только он выйдет, когда Петру скажут там, на севере волхвы, что выйдет град из-под воды. То есть шел спад уровня Мирового океана. Еще раз то есть, напомню, что в античный период перед глобальной катастрофой 1675 года уровень Мирового океана был на 150 метров ниже современного. В момент катастрофы прошла волна уровень поднялся на 200 метров, то есть превысив современный на 50. А потом очень быстро за вот эти вот несколько десятилетий первого периода межпотопной цивилизации, то есть от 1675 года до где-то начала 18 века, он спал. Но спал не до современного уровня, он спал до уровня минус 10 метров. Мы все-таки примем не минус 7, а минус 10. Потому что когда мы исследовали дно вы и Финского залива мы увидели первые фактически деревянные конструкции берега укреплений, причалов. Они действительно строились ну, тем, кого зовут Петром. А на глубине минус 7 метров торчали их верхушки. То есть, насколько они туда уходят, непонятно. И получается, карта была совсем другая этого Петербурга. Все было совершенно по-другому. Отметем из-за этих наблюдений фактически все эти карты, которые нам с фортами показывают. То есть, Кронштадт островом не был. И опять в массе фильмов у меня это есть. Но что здесь нам нужно понять? Что мы сейчас с вами отправимся в одно очень интересное место под Петербургом, превышение местности которого находится как раз плюс 50 метров. Итак, город Пушкин. Современный город Пушкин, бывшее царское село. И как считает ряд исследователей питерских, это бывший город София настоящий. Ну каким была эта София? Каким городом? Давайте здесь искать как раз следы московских Кремлей, Медин. Если здесь плюс 50 метров высота, то действительно на античных руинах здесь должны были построить какие-то Медины, похожие на московский Кремль, в том архитектурном укладе, как строилась и Москва. То, что мы здесь как раз рядом нашли, торчащие из-под земли, Античные руины, как в Средиземноморье, белые совершенно, вот как мы с вами говорили, что никакого гранита античники не применяли, ничего, только белый камень. И вот как раз в соседнем Павловском парке, который тоже имеет высоту превышения плюс 50 метров, мы случайно нашли с вами вот эти вот античные руины. Да, можно было поспорить их истории, что их привезли из Древней Греции, сложили там фонтан, ну посмотрите, там несколько кораблей надо было привезти, да просто они там торчат. Вот это первый слой у нас. Античный, это античка, погибшая в 1675 году, и рядом в Павловском парке, там же вот в, этом, в городе Пушкин и в Александровском и Екатерининском парках мы с вами и будем искать следы вот этих вот следы Старой Москвы. Короче. Но это уже второй слой застройки. Еще интересно, город Гачина у нас тоже находится на высоте плюс 50 метров. И там мы тоже нашли следы антички. Это Гачинский дворец, бывшая римская вилла, в которой подвал и первый этаж полностью античные э, кладки, а дальше доложен кирпичом уже. Э, то есть вот наши интересные места. И межпотопная история у нас э, фактически вот этой Прибалтики, э, того, что назовут потом Санкт-Петербургом, начиналась именно отсюда. И застройка здесь должна быть похожая на Москву. Итак, давайте посмотрим. Сегодня 17 апреля, и мы, наконец, начали новый сезон исследований Санкт-Петербурга и его окрестностей. Иван, куда мы сегодня прибыли? Мы сегодня в Екатерининском парке, и он нам обещает много-много всего интересного. Начинаем мы все делать, как обычно, со осмотра места происшествия. Итак, город Пушкин, Екатерининский парк. Мы вошли... И тут же увидели несколько таких интересных краснокирпичных зданий. Очень похоже на какой-то немецкий стиль, как будто в Таллине или в Риге находишься с какими-то зубчиками наверху. Сразу что бросается в глаза? Здания у нас фактически кирпичные. Кирпич у нас есть какой-то узкий, есть обычный, современный что говорит о том, что здесь неоднократно перестраивалось и переделывалось. И, в принципе, здания стоят у нас как-то не в комплексе. Скорее всего, большая часть вот этих зданий утрачена. Иван, итак, что у нас бросается в глаза в этих зданиях краснокирпичных? Бросается каменное основание или облицовка, которая, наверное, с применением технической какой-то обработки и высший окружной видом виден То есть это наводит на мысли, что красный кирпич был чем-то покрыт, то есть была какая-то какая облицовка. Вот у нас белый камень, мы не говорим сейчас, какой это камень, он у нас обрамляет окна, видим его наверху в виде какой-то композиции кольца и какой-то ткани, Скорее всего, часть какой-то геральдики, которая здесь присутствовала. То есть здание ободрано. И вот нижняя часть его э, у нас фактически из какого-то камня, прошедшего механическую обработку. Совершенно правильно. Какой то камень сказать тяжело, но это не гранит. Скорее всего, камень искусственный. Вот он, эм, и, скорее всего, в этом искусственном камне какой-то красивый находится, потому что э, сейчас все побелело. Но гранит точно не, похож. не похож на гранит. Но ну, вроде бы как похож на недозревший гранит. Но, скорее всего, искусственный камень, который был покрашен под гранит, причем прокрашен даже внутри. А сейчас он эрозирует, и вот он с белыми какими-то вставками. Скорее всего, здесь засыпка очень небольшая, потому что это у нас либо первый этаж вот так вот был, из этого камня построен, а... Ну, после тоже могли облицовать. Но он не облицовочный камень, подожди, э, фактически фундамент, Красный кирпич на нем же держится. То есть тяжело сказать, или первый этаж весь такой был, и сейчас он засыпан, а потом э, все это приведено в такое состояние, и еще интересно то, что кирпич, который на нем надстроен, он уже современного. И очень контрастирует с реставрацией для современного вида и размера кирпича. И вот этого вот прошлого. Так что интересная композиция. Видно, что реставрант, но с остатками прежней символики. Которая выполнена из какого-то белого камня. Ну опять он не мрамор, этот белый камень. Похож на какой-то ракушечник или известняк. А может быть он опять искусственный. И такое же мы видим в Кремле, где у нас определенных башнях Кремля тоже красно-кирпичных проступает, готическая вот такая вот... Красивая резьба, выполненная тоже из белого искусственного или натурального капли. Вот здесь у нас тоже очень интересная картина, чего в Петербурге очень много. здания вроде бы как гражданского вида, вполне гражданского, но назначение у него какое-то или складское помещение. В данном случае это для коллекции, для хранения коллекции для судов. Таких вот признаков, чтобы... Это был именно склад для путных судов, вот изначально не видно, кроме огромных дверей. А все остальное это в обычном гражданском здании. А я склонен считать, что помещение должно полностью соответствовать той задаче, которую оно должно выполнять. Но мы не зря остановились около этих э, зданий. Почему? Потому что они они не, не штукатуренные, как э, Екатеринский дворец или все, что мы здесь видим. И это достаточно большая редкость кирпичные постройки для Санкт-Петербурга. Здесь старались всегда все штукатурить. И, э, то есть из Красного Кирпича будет, видимо, и сам дворец, и все эти павильоны, которые мы здесь видим. Команда Айспик получила массу ваших вопросов о наших планах по проведению экспедиций на майские праздники. Так как мы сейчас в Санкт-Петербурге, майские выезды будут, но их будет немного и они будут короткими, однодневными. 7 мая мы исследуем Павловский парк в городе Павловск. 8 мая Екатерининский и Александровский парки в городе Пушкин. Для того, чтобы принять участие в этих мероприятиях, вам нужно зайти на сайт iSpeak.ru. Далее зайти в раздел экспедиции и зарегистрироваться. После чего в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер. Ссылки на сайт вы найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Почему мы решили более глубоко изучить эти объекты, я думаю, вы поняли из этого фильма. Также многие из вас не совсем понимают мою гипотезу о четырех допотопных религиях. Этот фильм я опубликовал YouTube из наших непубличных форматов, сайта Sponsor и Boosty. Ссылки на них вы найдете тоже в описании под этим фильмом. В настоящее время из-за цензуры YouTube и щекотливости религиозной темы, все свои исследования я провожу именно в непубличном формате. И этот фильм всего лишь один из целой серии подобных фильмов, в которых я провожу историческое расследование межпотопной цивилизации, цивилизации 18 начала 19 веков. Здесь вы можете узнать о 12 первичных расах, порожденными 12 первичными богами, которые дали 12 первичных религий, ответвлений от общего видизма которые впоследствии после каждой катастрофы и политических изменений трансформировались, превратившись в те самые мировые религии, которые мы видим сегодня. Итак, какой у нас напрашивается вывод? Эти краснокрепичные здания с какими-то вставками, похоже, очень взятыми из античных руин, строились... Раньше, чем дворцы, которые мы видим в стиле барокко, стоят на противоположной стороне пруда. Там у нас Екатеринский дворец, а дальше Александровский. И сам город Пушкин, он тоже построен в стиле барокко. Но это еще строилось, конечно, во времена, когда Пушкин назывался царским селом. Так что сами посмотрите. Я думаю, что действительно эти здания остались от прежней Медины, которая здесь существовала в первый период межпотопной цивилизации, то есть несколько десятилетий после 1675 года. И мы идем с вами далее к самому главному доказательству моей гипотезы. И продолжаем рисовать картину первого, первых десятилетий межпотопного периода. Тех самых, когда все у нас четыре религии После гибели античной цивилизации первые четыре аврамические религии должны были еще сосуществовать друг с другом. И тут же мы находим доказательства и этого утверждения. Сами посмотрите, у нас вырисовываются какие-то черты э, мечети османского типа, которые мы только что с вами рассматривали в фильмах о Каире, где у нас были два типа мечетей, османские, которые мы поняли, что это магометанские мечети, и мамелюкские, которые мы поняли, что это зороастрийские храмы, то есть они являются зарастрийскими храмами. Здесь у нас, смотрите сами, то есть действительно это считается баней. Но по ходу, или с самой большой долей вероятности, мы с вами имеем фактически... Очень серьезный исторический материальный след, свидетельствующий о реальной истории. Это Османская мечеть 18 века, чуть ли не единственная, сохранившаяся на территории, допустим, современной России. Следующий интересный объект – мечеть. Мечеть в османском стиле с характерным миноретом, куполом, ну, купольной частью. Ну, нам это называют «баней». И так и называется турецкая баня. Смотришь на здание, видишь мечеть. Читаешь, а оказывается, что баня. Ну, то, что это мечеть, это действительно видно. Потому что здесь действительно находится полумесяц. Очень интересные э, такие вот э, фигурки с семью лепестками. Я пока не разобрался, что это такое. Но семью у нас соответствует, в общем-то, минории. Это отдельная история. Что, э, в общем-то, говорит о религиозном стиле этого здания? Может быть, конечно, можно... Кто-то нам скажет, что это действительно баня, и ее построили там где-то увидев в Константинополе. Но на самом деле нет, это религиозное сооружение. Мы все видели константинопольские бани, они не похожи на мечети. Но из соборов тоже делали бассейны. Тоже делали бассейны. Все это в мою копилку, вернее, в копилку моей гипотезы о том, что в тот момент, когда все это строилось в 18-м начале 19 века или в межпотопный период истории, действительно существовало четыре церкви или четыре э, религии: это магометанство, христианство непонятно какого толка будем еще это искать, э, иудаизм и фактически зороастризм. И все эти храмы находились рядом с друг с другом на всей территории мира. И вот этому, в общем-то, доказательство. Ну и какая же картина здесь рисуется, да, грубыми нитками? В этот первый период межпотопной цивилизации во всем мире, известном, допустим, или, так сказать, обустроенном после античного потопа, когда появлялись первые Медины, все они были, как мы понимаем, еще в основном земским укладом этих боярств, так называемого. Везде в них существовали четыре вида храмов. Это были у нас христианские, магометанские, храмы зарастрийские и иудейские. И они все должны были сосуществовать друг с другом. Вот не зря, допустим, в церкви, Русской равнины, которые потом в какой-то период времени стали церквями, переделывались из каких-то более ранних храмов. У нас историки считают, что из разных христианских конфессий там это переделывалось там, там, с раннего какого-то христианства, там еще с каких-то там течений католических там, или протестантских. Но на самом деле, скорее всего, они переделывались именно из мечети, зороастрийских храмов и синагог. Может быть даже так. И потому у них у всех всякие пределы появились, то есть все делалось под стандарт христианства. Но случилось это уже тогда, когда произошел раскол между этими элитами. А примерные черты раскола какие? Вот давайте посмотрим, что у нас произошло в Северной Африке. Оттуда, фактически, после этого первого периода межпотопной цивилизации, где-то уже в разгар противостояния земщины и опричнины, их изгнали. То есть, получается, из Медины изгнали иудейские храмы вместе с иудеями. И они пошли по всей Европе. как Это тоже в истории все знаем, сохранилось. И христианские храмы ушли. Вот копские храмы, в, в прошлом фильме я показывал, они все новые, их только пособирали. А на самом деле, что мы видим в центре Старого Каира? Там магометанские мечети и зарастрийский храм. Вот интересная вещь. То есть, получается, у нас в земщине, Магометане сгруппировались за зороастрийцами, и за зороастрийм даже сейчас, после каких-то событий, он спрятан в магометанстве в виде суфизма. А вот на территории опричнены орлов империи, так называемые христианские храмы, которые тоже на несколько конфессий разделились, и синагоги. А там, в земском укладе, синагог нет. Вот у нас произошло странное разделение. И сами посмотрите на наш вот этот график. Зодиака, вот так вот разделились элиты. То есть, христиане с, с иудеями остались, а магометане с зороастрийцами. Но потом еще какие-то, опять же, события произошли, которые еще больше послужили исчезновением зарастризма. То есть, и, и куда, где сейчас находится в каком-то подполье вот это вот апофеоз через мудрость. Вот, Какая-то такая ситуация рисуется. Ну и конечно же мы в истории никаких следов нахождения Магометан при дворе Екатерины или ранее мы не обнаружим. Но сами посмотрите, это реально не баня. Здесь все признаки именно религиозного сооружения. И снова опять, что такое храмы? Сейчас многие скажут, что, что вы мы не докопали, все историки храмы ищут, но на самом деле... Уже поняв весь этот объем информации, которую мы здесь с вами разобрали на спонсору, мы понимаем, что такое храмы. И помните мои работы с Александром Романовым, где он конкретно доказывал, что храм это устройство связи. И в храмах происходила связь именно не только с территориями, в основном даже не с территориями, а с надмирами. И там действительно был слышен глаз Божий. И мы с Александром поняли, что так происходило общение с Богом. Вот вы слышали недавно, что, допустим, иудеи перестали голос Иеговы откуда-то слышать, или Яхвы. А вот здесь у нас такая вот ситуация получается, что храм ⁇ это устройство связи с надмирами. И кроме указаний свыше из надмира, не материализовавшихся богов, они получали еще и определенные знания, и получали еще лечение. Почему у нас все первичные... Медресе там были, они все при храмовых комплексах были, там же были и лечебные учреждения. То есть, вот это вот все признаки еще античной, античных технологий связи с эфиром, с астралом, что-то вот здесь такое. Ну и, конечно же, частично все это сохранилось после гибели античной цивилизации. Сегодня остался только кардгокульт, и вот только где-то иудеи слышали голос Яхвы. Но никто не слышал, допустим, нету информации о том, что где-то в каких-то храмах голос Христа слышался. Хотя вот вроде бы как пасхальный огонь, он как-то передается. А огонь это у нас, в общем-то, энергия астрального мира. Тут все очень серьезно. И к религиям, в отличие от некоторых, я отношусь очень серьезно, потому что... Здесь все замешано, здесь силы, которых мы не представляем, они эгрегоральные толпы, и оттуда, с надмиров, тут что-то серьезное, потому что здесь критиковать религии смысла никакого нету, потому что для нас это все непонятно, а знания там ступенчатые, передаются от, от одного к другому. А нам главное понять с вами реальную историю, и по храмам и религии это носители идеологии, как мы теперь понимаем, это фактически ремесло объединения людей в определенном ремесле, в архетипах в общем, здесь вот как-то с чем-то, хотя, в отличие, допустим, от античной ситуации, где у каждого архетипа из 12 была своя раса и бог, здесь они объединили их на 4 оставшиеся по стихиям, ну как-то хотя бы так. Хотя я не понимаю, куда делись остальные 12, но вот такой факт мы с вами видим. Пока объяснить мы все с вами не можем. Следующий объект, к которому мы подходим, это пирамида. Очень интересная пирамида. Я не первый раз вижу в парках такие вот сооружения. Когда-то в 2018 году подобную пирамиду небольшую мы рассматривали в парке в Тамане, около как раз собора местного и она была очень похожа. То есть что это? Скорее всего, техническое какое-то сооружение. Хотя вот официальная история этой пирамиды будет, будет вот примерно такой. Иван, что нам говорят официальные источники? Нам официальные источники говорят, что это постройки 1972 -го года 1800. Архи... 1700. 1700. 1772 -го, архитектора Ниелова. И тут же было разобрано, и в 1982 году вновь построено уже камероном. Вот это интересная какая-то ситуация, и это касается очень многих зданий сооружений. Очень многих зданий, действительно, что построено, а потом разобрано и опять воссоздано. И все это как раз здания конца 18 начала 19 веков. Ну, здесь со всеми хронологическими сдвигами, перескоками, фальсификацией, то есть, скорее всего, это говорит о неком событии, которое разрушило. Да, что их просто перевосстановили. Что нам нужно с вами здесь понять, в общем-то, для нас? что действительно пирамиду устроили два раза. Вот Попробуйте ее построить, разобрать. Ее разбить только можно, а не разобрать. Как этот кирпичик раздолбать, там разобрать? Никак. То есть ее, скорее всего, восстанавливали. И вот эта вот двой... информация о двойном ее строительстве через несколько лет реально скрывает под собой истинную информацию о разрушении, о некой какой-то катастрофе. Но какая здесь катастрофа могла бы быть? У меня есть фильм «Вот как погиб» До Петровский Питер. И что в нем удалось мне собрать? То есть Я по эпохам разбивал колебания уровня Мирового океана. То есть мы понимаем, что в античный период до 1675 года уровень Мирового океана был минус 150 метров к современному. В момент потопа он поднялся, этот уровень, на 200 метров относительно прошлого и на 50 метров выше современного. Так он простоял с 1675 года. Примерно до начала 18 века, когда Петр начал, э, освободившийся, ему волхвы сказали, там на севере, вы помните ту историю, что выйдет град небесный из-под воды, и вот он начнет строить. Он начал строить. То есть это примерно произошло через примерно три десятилетия. То есть тогда только упал этот уровень. Но он упал не на 50 метров до современного, а на 60 примерно, а то и больше. И мы видим с вами во многих фильмах, я вам показывал, наши исследования Дна Невы и Финского залива где первые берег, берегоукрепительные сооружения у нас находятся на глубине минус 7 метров, к верхушке оттуда торчат. Но вот эта, эта местность, в которой мы с вами находимся, она у нас находится на высоте плюс 50 метров к современному уровню моря, так что здесь очень сложно сказать, проявилась ли, допустим, эта катастрофа как-то здесь. Ну, то есть после античного потопа здесь, мы понимаем, была суша, и здесь начали, началось строительство первых... Медин, который мы сейчас увидим. Но что было дальше? То есть, Петр строил город при минус 10 метрах, а потом произошло некое событие, и Екатерина уже начала стро... облицовывать набережные гранитом при отметке минус 4 метра. Это тоже мы, все, все мы фактически в прошлых фильмах доказали. То есть, между Петром и Екатериной произошел подъем уровня Мирового океана от минус там, 7 или 10 метров до минус 4. А, и произошло это. Есть у нас определенный информационный след, э, что Петр э, было наводнение в, в Петербурге, и он спасал в январе без льда, то есть опять не было никакой зимы фактически, спасал людей, простудился и, и, и умер. Это был 1725 год, фактически год его смерти. А у меня есть э, как раз э, масса предположений о 37-летнем хронологическом перескоке, и что действительно вот посмотрите фильмы из плейлиста «Межпотопная цивилизация», что Екатерина Вторая, она была женой этого, того, кого называют Петром Первым, имя ее Анна Монс, вторая жена, там опять многоженство у нас здесь, вы это много раз слышали в фильмах, и там был 37-летний хронологический перескок с 1725 в 1762 год, то есть начался не 26, а 62, как раз 37 лет составляет. То есть вот здесь вот очень интересно. То есть у нас 18 век, на 37 лет получается короче. Зачем его допустили? Непонятно. И опять в фильмах о межподобной цивилизации, из плейлиста, я предположил, что история э, Петра Первого заканчивается реальной история Петра Третьего, когда она его свергла. Ну там, сами посмотрите, здесь все, в общем-то... Э, подведено, и можно даже сейчас назвать это гипотезой, то есть она воцарилась. То есть они, получается, современники. Петра I и Екатерина II, или те, кого сейчас так называют. Но сильно эта катастрофа 1725 62 года не могла повлиять на вот эту вот Медину, которую мы с вами здесь рассматриваем, которая находится на высоте плюс 50 метров. Я все-таки думаю, что здесь что-то другое. Вот этот вот опричный уклад империи, наступая на уклад земщины, он в местах вот современного Петербурга он победил фактически. И скорее всего, вот этот вот Кремль, который здесь находился, и вот эти старые домики были просто разобраны. И построены на их месте новые домики в стиле уже барокко и новые дворцы. Опять этот тот самый конфликт опричные земщины, который у нас характеризуют межпотопный период. То есть рисуем картину, как, какой? Что у нас вот, начало межпотопной цивилизации, это у нас боярство, вот эти все э, русские смуты, которые происходят там по всему миру. На западе у нас э, сразу же, видимо, после потопа этот опричный уклад победил земщину. Они всех во Франции везде по А здесь у нас земщина оставалась. И вот пошла эта империя в наступление на земщину. А империя несла якобы, как нам в истории говорят, более серьезный там, экономический уклад там, и все, все такое. То есть это было модерн по сравнению со, со старыми порядками земщины. И вот Петр, он эту земщину и долбал. Но смысл в том, что вот действительно в первое время, как мы в фильмах с вами видели, на территории современной России, они закрепостили и рассказачили земщину вокруг Москвы, там крепостное право появилось. Потом из-за разгона Земского собора или Боярской думы восстал Пугачев. И вот в момент Пугачева восстания, хотя они его и убили, но как-то они договорились. И до революции семнадцатого года в Российской империи было два вида элиты. Это были опричники дворяне, в армии служили дворянские войска, и земщина-казаки. И В войне 2018 -го года у нас там плата 1812 года, у нас платов тоже с казаками фигурирует. То есть, у нас фактически до революции сосуществовало две армии различного уклада, и фактически эти же казаки жили прежним хозяйственным укладом, они были землевладельцами на Дону, на Кубани, на Тереке, на Волге и везде дальше до самого Амура. То есть, вот такая вот какая-то ситуация. Потому я думаю, что вот это наступление опричников. И здесь мы видим по архитектурному их стилю барокко, они просто перестроили вот этот вот город, который здесь находился. Но этот город, как я еще раз сказал, был построен э, в, в тот момент, э, в первый период межпотопной цивилизации, когда сам Питер еще из-под воды не вышел, получается. И, и он был построен точно так же, скорее всего, как э, старая Москва или Кремли русская равнина. У нас почти все города представляют из себя такие же Кремли Медины. И в старой Москве, как мы видим, там тоже большая часть стен была просто разобрана. Там были стены Белого города, Китай города, Земляного города. Они тоже были кирпичные, с, с фрагментами сложенных из битого античного блока. Вот Москва, это э, огромная Медина была, состоящая из нескольких там Медин огороженных, как в принципе Истанбул, точно такой же, весь стенами огорожен. Там либо кварталы были, либо все эти в одном христиане, в другом иудеи жили там в, в таком формате. Для чего это все было первично. Но все это было огорожено и так вот возрождалась жизнь на планете Земля после гибели античной цивилизации. И вот в процессе, те же опричники, когда пришли в Москву, да, Кремль сохранился, потом Наполеон еще его взрывал, но... Вы видите, в Москве появились целые кварталы домов, как в Питере, в стиле уже ИК, барокко, штука... со штукатуренными, крашенными фасадами. И, скорее всего, большая сте... часть стен, вот этих вот, Медина, она уже была не нужна. Тем более, уклад технологический рос, э -э -э и межпотопная э -э цивилизация, как мы с вами представляем, достигла вот этого вот уровня развития стимпанк. Просто эти стены были не нужны. И здесь случилось примерно то же. Сейчас мы дальше с вами это все увидим. У всех великих стран было великое прошлое, а от него остались огромные руины, но у нашей страны великого прошлого не было, и поэтому Якобы. великие, большие руины мы должны были себе построить самостоятельно. Вот характерный тому пример. – Так говорят официально, да? – Совершенно верно. – Ну и типа мы построили руины, а руины из чего? Вот давайте теперь разберемся с этими руинами, что это вообще такое. Это какая-то башня с, с таким хорошим диаметром около 10 метров, наверное, да? Но не меньше. Не меньше. За ней идет насыпь. В принципе, видно, что там находится каменное ядро. Это стена, остатки стены. И не зря ее сейчас засадили лесом, чтобы никто не копался. Назвали это руинами, это понятно, но не античными, то есть у всех стран античное прошлое, там античные белокаменные руины, построенные из фасонного блока искусственного камня без зазоров, а здесь кирпичное строение и только чуть-чуть мы видим арки и какие-то элементы конструкции из этого белого камня, скорее всего античного. Явно чего-то очень массивного. Кирпичом, видимо, реконструкция позже была произведена. Очень похоже на московский Кремль, из которого опять у нас из красного кирпича просвечиваются или проступают вот такие вот белокаменные готические фрески. Также и здесь вот что-то такое же. также и на домах, которые мы прошли из красного кирпича, которые не штукатурены. Какой вывод можно из этого сделать? Что вот эта вот башня очень похожа на стену московского Кремля и башню. И, возможно, когда-то и являлась и Являлась стеной. стеной. Причем стеной, окружавший город, а не парк. Потому что перед ней вот ров, остатки рва с мостами, причем мост 18 века сложенный из гранита это не античное сооружение это стена скорее всего межпотопная она похожа на стены что мы видели в марокко у нас экспедиция марокко нам показала устройство межпотопного мира когда они строили стены вокруг городов, называя их Мединами. А в Мединах у нас проживали как раз кварталы четырех, как мы теперь понимаем, различных религий, которые, кроме того, что они были религиями, были еще и идеологиями, и ремеслом. Христиане у нас занимались фактически крестьянским трудом вокруг Медин. Мусульмане, или так называемые Магометане, занимались скотоводством и служили э, в армии для защиты этой Медины. Иудеи у нас занимались торговлей и ремеслом, и зарастрицы еще у нас чем-то занимались, мы толком сейчас не можем понять, скорее всего, наукой и, и искусством. И вот у нас картина маслом, то есть получается город Пушкин, который ранее был царским, царским селом, скорее всего, и был обнесен такой же стеной, как Медины Феса, Маракеша или Москвы. И мы сейчас видим только небольшую часть Медины Москвы, которая называется Московский Кремль. А сколько там еще стен было? И сколько вообще, какая территория охватывалась этими Мединами и стенами? Скорее всего, царское село было чем-то похожим. Как оно называлось раньше, царским селом или другим каким-то именем, пока непонятно. Но смысл в том, что здесь ров и... Красно-кирпичная стена с элементами антички, которая была, как, допустим, едино того же Маракеша, и протяженность этих стен была несколько десятков километров. Вокруг именно города, а парк, скорее всего, находился за этими стенами, как дачный какой-то комплекс, может, он тоже был другими стенами обнесен, но как-то так. Башня-руина. Она запечатлена на известной картине руиниста Робера Юбера. 1783 году, якобы через 10 лет после датировки официального строительства этой башни. Вот здесь вот очень интересно. То есть получается, что датировка написания картины 1783 года, получается, эту башню должны были построить в 1763. Но скорее всего, нет. Мы с вами уже понимаем, что даже со всеми этими хронологическими перескоками Петр пришел в начале то есть 18, начало 18 века, 1725 год, он уже вроде как умер, но это 762-37 лет, то есть вот эту башню в стиле Московского Кремля, а как мы понимаем, эта башня такая же, как башня Московского Кремля и часть стены, ее построили раньше, еще когда они отошли не, не спали водой эти 50 метров. То есть, это э, первые там три десятилетия э, межпотопного периода. То есть, к началу 18 века, по современному летоисчислению, эту башню и построили. Но, скорее всего, она была не засыпана, не уничтожена. Ее действительно просто разобрали. И в чем смысл? Что это не античные руины. Я не знаю, зачем их РБР... Юбер-руинист зарисовывал, это реально тоже межпотопное строение, только просто, просто более ранее, как и весь этот город Пушкин современный, тот же Екатерининский дворец, только эти здания в стиле барокко, а это вот в стиле старой Москвы. Но это не античка. Античные руины, вот на слои разберем, Слой античных руин мы здесь с вами находили. То есть, в рядом в соседнем Павловском парке мы засняли их. Это чистая Древняя Греция. Это фасонные блоки искусственного камня. Чисто белые, без всего. Говорят, что их сюда на кораблях привезли, но мы понимаем, что это просто на возвышенности рельефа местности они там сохранились. И в Гачино, первый этаж Гачинского дворца, и подвалы они построены полностью из фасонного блока искусственного камня, а дальше достроены кирпичом. Так что здесь все очень наглядно и видно. И мое предположение о том, что здесь на месте современного Пушкина и Царского села существовал первичный город, но он межпотопный, построенный на античных руинах, в принципе подтверждается. Вот его часть стены, он соответствовал архитектурному укладу как раз старой Москвы, то есть земщины Боярства, которые потом пришедшие, победившие опричники Орлов перестроили в стиль барокко. Скорее всего весь этот город Пушкин или бывшая София была окружена стенами. И вот давайте посмотрим на Google карту С севера у нас парк. Вот у нас эта башня-руина. И она у нас от парка отделена фактически рвом, который называется сегодня Витоловским каналом. Но сами посмотрите, рвы всегда бывают перед стенами, с внешней стороны. То есть парк, скорее всего, он позже построен. Что-то здесь было, может быть, какие-то строения. Вот мечеть, мы видим, скорее всего, осталось. Но э, сам город был окружен стенами. Э, сами крепости звезды, это античная э, архитектура. То есть тогда строили это так ровно и грамотно. В межпотопный период строили уже на их обломках, как могли. Вот московский Кремль он стоит на старой звезде, но он не совпадает с ее прежними формами. Здесь примерно то же самое. Вот западный какой-то угол совпадает с таким углом звезды, но дальше непонятно. И, скорее всего, вот эта вот стена, которая окружала межпотопный город, была, как и московский Кремль, уже неровная. То есть не сохранили здесь, хотя строилась на античных руинах, не сохранили ту античную форму. Я думаю, как-то так. И она нигде не сохранена. И в Каире даже, где эти стены окружают фактически дворцовый комплекс на Бугре и они тоже не звездной формы. То есть звездные формы – это остатки прежних античных сооружений. Здесь не сохранилось по причине, ну, независимой от нас, видимо, или от нашего восприятия. Вот так вот. То есть, еще раз, межпотопные крепостные стены – Иногда только совпадают со звездами. Потом уже по мере развития цивилизации Стимпанк, они снова начали строить звезды, типа Брестской крепости там, или чего-то, уже из кирпича. Ну, не, не знаю, с чем это связать. Может быть, опять же, с разным технологическим укладом в разных местностях. Если, опять у нас старый Каир после гибели античной цивилизации строили по античным технологиям, только резко уже, то Стамбул там и марокканские Медины собирали вообще из мусора фактически а на русской равнине из кирпича, то есть видите, разное все, но стандарт один, потому что античка, слой антички, того максимального проявления строительных технологий, он нам все задает, античка не применяла кирпич никогда, в античке все строилось из светлого камня, там желтоватого, беловатого, но вот все, все города были белокаменные, и колонны, и фасонные блоки искусственного камня, все это искусственное, под Питером мы это все с вами видим. А следующий слой, вот здесь у нас красный кирпич так, так называемых Кремлей. То есть форма, я думаю, была э, хаотичной. Хотя, ну непонятно, может быть здесь что-то сокрыто. Но вот, э, На границе, допустим, э, северной э, самого этого города Пушкин с парком, здесь ну совершенно не, не звездные, так сказать, э, формы этой стены. А теперь мы поднимем э, уровень воды на карте Flood Maps. Вот видите, издалека мы видим, как э, фактически выглядит окрестности Петербурга. Плюс, пяти, плюс 50 метров Питер, понятно, затоплен. Но вот Пушкин и Павловс частично, они у нас находятся на суше. И Гатчина у нас находится на суше. Теперь немножко приблизим э, и как раз на, на эту территорию. Что у нас получается? Вот с восточной стороны города Пушкин э, уже подходило море. Частично восточные кварталы были затоплены, а вот средняя и западная часть Пушкина и парк, они как раз находятся на суше, плюс при поднятии 50 метров. В общем, что получается, что в первые десятилетия межпотопного периода, когда в мире творился... Такой управленческий хаос, вот такие вот удельные князьки, там, из аристократии античной, создавали себе новое население, строили такие медины, защищаясь от, как в фильме «Безумный Макс», от диких каких-то там племен, нужны были такие стены, в которые они селили четыре религиозных группы, там, христиан, мусульман, или магометан, лучше сказать, Иудеев и зарострицев, все они занимались еще разным ремеслом. То есть, вот такое строилось по всему миру. И также началось восстановление территории современной России. Также была построена Москва, у нее там отметка плюс 200 метров над уровнем моря, там, понятно, никакой воды не было. А вот в этом северо-западном регионе, по ее подобию, по подобию Кремля и Русской равнины, построили действительно вот такой же Кремль. Город, предположительно, по мнению некоторых исследователей, назывался София. Потом уже его называли царским селом, когда его перестроили, разобрали и в стиле барокко построили, как дворцовый комплекс. И город для обслуживания этих дворцовых комплексов уже фактически после, ну, во времена Екатерины. Когда началась основа наступления орлов на опричников на земщину. То есть вот такая вот картина у нас и получается. То есть первый период межпотопной цивилизации у нас был одним, второй период межпотопной цивилизации, который развился до уровня стимпанк, когда земщина с опричиной разделилась территориально фактически. Вот такая примерно была картина, если все это рисовать как-то сказать Широкими стежками или широкими мазками. Ну и какой же вывод мы из всего с вами можем сделать, из всего увиденного? Я не зря прошелся по части Екатерининского парка в Пушкине как раз. Мы с вами нашли то, что нам нужно. Тут, пройдя совершенно немного, мы нашли старую застройку красно-крепичную. Нашли мы с вами и мечеть в османском стиле, и часть бывшей, бывшего Кремля фактически. Часть стены с башнями, напоминающими Московский Кремль и также построенными. Здесь множество, конечно, вопросов. Многие скажут, что Московский Кремль был белокаменным, что его обложили кирпичом только э, в начале 20 века. Здесь все так, да не так. То есть частично были стены белокаменные. То, что у нас в гроте там лежит перед Кремлем, э, остатки декора, это вообще античные. То есть он собирался... Звезда, на которой он стоял, была однозначно ровная. То есть его в межпотопный период собрали... Тоже избитых этих блоков белокаменных и дорастили кирпичом. Потом это все обложили кирпичом в единый стиль. Еще Кремль у нас разбивался при Наполеоне, несколько башни и стен взрывалось, их восстановили. Но Кремль, как бы такой показатель, а еще была куча стен. Тоже часть из них белокаменные, часть кирпичные. Это стены Китай города, Белого города, Земляного. То есть это была огромная разветвленная система Медин. Система Медин. И здесь мы видим тот же архитектурный стиль того самого Допетровского Петербурга. Петербурга еще нет, но фактически маленькие московские кремли медины строятся уже в этих местах. Причем на берегу, как мы видим, поднявшегося уровня моря. Какой-то период отсюда даже корабли выходили. Также мы видим крепость Копория, которая тоже стояла, была портом. Там есть картинки, где корабли к ней подходят. То же самое у нас Судакская крепость в Крыму, которая стояла раньше у моря, а теперь стоит наверху и никому не нужна. Но смысл того, что мы с вами нашли, что скорее всего действительно все эти четыре религии во всех Мединах и присутствовали. И не только в Марокко, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И какой главный вывод? Что теперь нам надо изучать фактически старые церкви Руси и смотреть, из чего их перестроили? Из. Мечети из Магомеданского храма, либо из зарастрийского храма, а может быть даже из синагоги. То есть в момент, когда произошел это раскол опричненной земщиной, мы теперь с вами понимаем, что магометане с Зороастрийцами остались на территории земщины, а христиане, разделившись на несколько конфессий, или там, ранее они были разделены синагогами, остались на территории Опричниной империи. То есть вот вам запад и восток. Примерно такая какая-то ситуация. Но в следующих фильмах мы эти разборки, или разбор всего, что мы накопали, продолжим. Теперь у нас с вами есть генеральная гипотеза, и мы идем дальше.